Лето не самое простое время для людей, страдающих сезонной аллергией. В теплое время года организм аллергика может реагировать на цветение и пыление растений. Главной причиной такой реакции являются компоненты пыльцы. Выделено около 50 подвидов деревьев, трав, кустарников и цветов, распространенных повсеместно и способных вызвать аллергическую реакцию. Восстание, которое вызывает аллергию, это мелкая легкая пыльца, то есть она проникает через дыхательные пути и оказывается вызывает аллергию в основном это белковые молекулы, которые есть в этой пыльце, в ее оболочке. У нас реакция на белки, потому что белки человеческие, они специфичные и любые чужеродные белки, они будут отторгаться, и вот организм будет реагировать от такой специфической реакции. Всего периода впыления растений три. Весной – это деревья. В начале лета – злаковые и луговые травы. А вперед с конца июля до сентября – это сорные травы. Сейчас идет цветение торных растений, сейчас в основном начинает вести полынь, и цветение полыни, оно тоже опасно, потому что пыльца полыни, она очень легкая, и распространяется ветром, и вызывает сильнейшую аллергию. Другими еще растениями, которые будут пылить вот в, это, в этом периоде, в последнем нашем третьем периоде, могут быть и злаки, которые повторно начинают вести после скашивания. Аллергия на цветение и пыление может возникнуть в любом возрасте. Поэтому следует обратить внимание на такие симптомы, как многократное чихание, обильные водянистые выделения из носа, насморк, зуд, покраснение глаз и слезы, иногда конъюнктивит. В таком случае необходимо обратиться к ко врачу-аллергологу, который назначит индивидуальную терапию. Ну, а в сезон пыления что мы рекомендуем? Ну, во-первых, если это сезон короткий, если аллергия на пыльцу деревьев, можно менять климатическую зону, уезжать в отпуск, конечно, поменьше пребывать на свежем воздухе, использовать солнцезащитные очки, использовать симптоматическую терапию в сезон пыления. Всевозможные можно также спреи на основе морской воды промывать, но смывать аллергены. Ну, вот таким образом. И, конечно, пройти обследование. И самый главный метод Терапия полиноза, который на сегодня доступен, это аллерген-специфическая Диана